Приветствую на канале Шарабара. Вернемся к оружию. Древковое холодное оружие – это подвид холодного оружия, в конструкции которого имеется, как ни странно, древка. Это длинная рукоять, на которой и держится боевая часть. Является одним из наиболее старых видов оружия и ведет свою историю от простой заостренной палки, использовавшейся первыми людьми для охоты. К началу 17 века, с распространением огнестрельного оружия и исчезновением доспехов, необходимость в многообразии древкового оружия постепенно отпадает. В качестве штатного представителя данной категории для пехоты остается копье или, как его еще называют, пика. Пехота делится на мушкетеров и пикинеров, алибарды и прочие виды древкового оружия становятся знаком отличия офицеров и сержантов. Как правило, древка деревянная в случае с Азией Бамбуковая в виде стержня, круглого или овального сечения. Древка может оковываться металлом либо иметь лангеты. Это металлические полосы накладки для усиления и защиты от перерубания противника. Может обматываться шнурами или ремнями для увеличения трения при удержании, либо иметь петлю для руки. Может иметь центральную втулку, либо круглый щиток для руки. Может быть усеяно шипами для защиты от захвата противника. Древковое оружие подразделяется по длине древка. Короткое до 120 см. Среднее 120-250 см. И логично длинное, то есть свыше. 250 сантиметров наконечник или боевая часть может крепиться к древку разными способами в зависимости от своего типа чаще с помощью хвостовика или втулки а также надеваться сквозь отверстие проушину и фиксироваться на противоположном конце древка иногда может быть небольшой дополнительный наконечник подток служащий для упора в землю а также как дополнительный поражающий элемент если оружие для нанесения рубящего или колющего удара снабдить длинным древком, его владелец получит безусловное преимущество над противником с коротким оружием. Длинное оружие позволяет пехотинцу атаковать всадника, либо держать его на расстоянии. Существует много различных форм для наконечников. Кстати, стоит отметить, что европейские названия иногда применяют для обозначения похожего оружия из других мест земного шара. Не будем ходить вокруг да около, переходим к видам. Копье является колющим оружием, состоящим из древка с заостренным наконечником. Наконечник может быть как просто заостренным концом древка, например это бамбуковое копье, так и выполненным из более прочного материала, кремень, обсидиан, железо, сталь или бронза. Копье это один из самых распространенных видов оружия, используемое со времен каменного века и вплоть до появления огнестрела. Элементы копья легко прослеживаются в таких видах боевого оружия, как Пикка Пилум Алибарда Нагината. Являясь одним из первых орудий, произведенных людьми и их предками, оно до сих пор используется для охоты и рыбалки. Гуаньдао – оружие древнего Китая. Интересное сочетание лучших боевых качеств меча, топора, копья, крюка и шеста. Изначально предназначался для нанесения вертикальных рубящих ударов, но позднее техника боя стала очень разнообразной. Первые упоминания оружия относятся к середине первого века нашей эры, но более реальная датировка распространения подобного древкового оружия в Китае – это эпоха северной и южной династии. Разумеется, вы же в курсе про эти династии, когда это было. Есть ли смысл называть века, вот именно, нету. Клинок Гуаньдао, закрепленный на длинном древке, был довольно широким 16 см, а длина до 70 см, с изгибом в передней части и конструкцией, напоминающей этакий крюк. На волнообразном обухе клинка, так же, как и у европейских аналогов этого холодного оружия, размещался специальный шип-пробойник для парирования вражеских атак, захвата оружия противника, либо для нанесения мощного, сбивающего с ног удара, которым, кстати, можно пробить доспех. Клинок этого старинного оружия изготавливался традиционно из трех слоев стали внутренний был высокотвердый и относительно мягкие боковые обкладки Древка с обратной стороны очень часто усиливалась металлическим наконечником иногда схожим с классическим копьем общий вес оружия составлял примерно 2 килограмма а длина достигала свыше двух метров эспантон это оружие довольно схоже по внешнему виду с более распространенным протазаном. Перо наконечника плоское и широкое, имеющее горизонтальную поперечину с загибами вверх и вниз. Появился на вооружении пехоты Франции ближе к концу 17 века и впоследствии достаточно быстро распространился во многие европейские армии, став офицерским оружием. Несмотря на слабую боевую эффективность, это древковое оружие было достаточно заметным ориентиром для выстроенной пехоты, поэтому чаще всего эспантазируется он является штатным оружием унтер-офицеров, которые замыкали строй. Часто при помощи эспантонов офицеры возвращали в строй пытавшихся дезертировать солдат, используя для этого древко. Сулица Славянское метательное копье. По размеру оно меньше копья, однако оно больше, чем стрела для лука. С улицы имели самые разнообразные формы, листовидные и в виде ромба, треугольные, но и конусообразные. Длина наконечников составляла от 15 до 20 см, общая же длина оружия чуть больше метра. Сулица была вспомогательным оружием начала схватки, являясь по сути тяжелым дротиком, который в отличие от стрелы, сохранял убойную силу на всем протяжении полета. Даже попадание в щит и застревание там мешало противнику защищаться и маневрировать в ближнем бою. Рогатина. Самая тяжелая из русских копий. Весила до 1 килограмма. Наконечник в длину от 30 до 60 сантиметров. В форме лаврового листа. Ширина которого могла достигать 7 сантиметров. Преимущественно рогатины использовались охотниками при охоте на крупного зверя. Охотничьи рогатины были короче боевого оружия. С толстым древком и более массивным наконечником. Иногда даже снабжавшимся поперечной перекладиной. Чтобы не проткнуть зверя. С помощью боевых рогатин. Пехота прежде всего оборонялась от всадников, но иногда это оружие становилось оружием нападения и даже использовалось для броска на несколько метров. Большой вес рогатины позволял ей с легкостью пробить кольчугу врага, но при этом масса и толстая древка не позволяли эффективно использовать ее в рукопашном бою. Протазан Красновидность копья с дополнительными боковыми лезвиями, рассчитанными на блокировку рубящих ударов. протазан был достаточно универсальным холодным оружием. Подходил одинаково хорошо как для нанесения колющих ударов, так и для рубящих или режущих. Активно применялся в боях с конницей. Применялся не против всадника, а против лошадей, у которых подрезались сухожилия, заставляя спешиться конника, бедная лошадка. В 17 веке протазан практически исчез из вооружения, оставшись только в виде оружия офицеров почетного корпуса храмовых охранников или городской стражи Пилум наиболее яркий представитель метательного холодного оружия в древности. Принято вооружение римских веллитов и гаставов, а затем примерно в 157 году до нашей эры и всех легионеров. Представлял собой копье из древка и железного или мягкого стального наконечника, равного по своей длине древку. Общая длина пилума порядка двух метров, а центр тяжести смещен к острию. Легионеры обычно вооружались двумя пилумами, которые метались по очереди, после чего начинался ближний рукопашный башный бой, где пилу мог использоваться в качестве короткого копья, если сохранялся. Совня славянский вариант западноевропейской глефы. Простое оружие с длинным древком, представляющее собой обычную реконструированную косу, где изогнутый однолезвийный клинок косы вертикально насажена древком. Изначально это был мирный сельскохозяйственный инструмент, вынужденный пройти эволюционный путь до оружия из-за отсутствия лучших образцов вооружения. Вероятно, использовалось уже в 12 веке, и, следуя европейским тенденциям, стала широко распространена среди ратников. К концу 15 века. Глефа считалась достаточно универсальным боевым инструментом и давала возможность успешно сражаться в условиях сомкнутого или распадающегося строя. При использовании глефа в сомкнутом строю в основном наносились колющие и рубящие удары сверху вниз. Если же появлялось свободное пространство для маневра, воин получал возможность использовать огромный арсенал боевых приемов, как атакующих, так и защитных. У глефа снизу часто имелся дополнительный поражающий элемент в виде крюка. Крайне редко встречается двухклинковый вариант глефы. Наконечников у этого типа холодного оружия было колоссальное количество. И даже если ломалась древка, наконечник с обломком рукояти все равно представлял собой весьма грозную силу, особенно в умелых-то руках. Сариса, бред Предскриптум. Знаешь, что такое слово нет. Именно их использовал Александр Македонский. А теперь вспоминаем, как выглядела македонская фаланга. И вообще-то, это древковое оружие предназначено больше не для удара или укола, а для толчка противника. Ведь находящийся в заднем ряду воин все равно не видел противника сквозь плотный строй. И как только Сариса встречала сопротивление, гоплит наваливался всем своим весом, способствуя продвижению всей фаланги вперед, а не просто толкая впереди идущего. Пика – это колющее холодное оружие. Основное предназначение – защита пехоты от кавалерийских атак. Начиная с 15 века пика вооружаются швейцары и немецкие ланскнехты. Единственное отличие пики от копья – гораздо большая длина. Против пехоты пика также использовалась. Благодаря изготовлению древка из легких пород дерева и применению узких наконечников удалось снизить вес оружия до 4-5 килограмм. Но все равно конструкция пики была довольно неудобной из-за отсутствия противовеса. Трезубец. Часто называется оружием гладиаторов и богов. Холодное оружие нестандартное для битвы. С трезубцем изображался Посейдон. Также он входил в вооружение римских гладиаторов. Ретиай, Кстати, видео про гладиаторов есть на канале. Смотрим подсказки. Трезубец появился в качестве оружия от переделанной рыбацкой остроги с крючком, которые закалывали крупную рыбу или морских животных. Недаром в вооружение гладиатора с трезубцем входила и рыболовская сеть. Петум. Классическая такая вот попытка улучшить наступательные и оборонительные свойства копья. Представляет собой копье с длинным острым наконечником, в основании которого под углом примерно 45 градусов к основному острию расходятся два дополнительных лепестка в форме слабо изогнутых крюков. Такое оружие в атаке наносит куда более серьезные рваные раны и позволяет не только колоть, но и рубить противника. Нагинато, очередной предскриптум. На самом деле это оружие часто причисляется к древковым, но это не совсем верно считается. В японском языке название этого оружия пишется с помощью двух иероглифов. Первый из которых обозначает древко, а второй – изогнутый меч. Дословно название переводится как «длинный меч» либо «меч на древке». Вообще, японская и европейская классификация холодного оружия различаются между собой. И согласно европейской, японская катана не является мечом. Это сабля с изогнутым клинком и односторонней заточкой. А для японцев меч это любой вид холодного оружия, где длина клинка более 15 сантиметров. Имеется линия жесткости и хвостик с отверстием для специального шипа. Так что... Нагинато по сути это меч, но он на древке, для нас. И учитывая, что мне от чего-то оно нравится, я решил его сюда включить. Холодное оружие, которое состоит из длинной рукояти. Рукоять нагинаты до двух метров, а изогнутый клинок с односторонней заточкой может достигать 30 сантиметров. Клинок Нагинато крепится к рукояти точно так же, как и аналогичные элементы у более коротких мечей. По форме он также сильно напоминает клинок обычного японского короткого меча. От рукояти он отделен гардой кольцообразной формы. Техника владения этим оружием называется накината дзюцу, и оно едва ли не древнее искусства владения традиционным японским мечом. Кстати, если мне сейчас не изменяет память, то в Японии нагината считалось, ам, оружием для крестьян, либо кажется еще женским оружием. И из-за своих размеров оно использовалось в первую очередь против конницы. М да, бедным лошадкам подрубали ноги. Вот и видосик подошел к концу. Кто дослушал, тот молодец. На сим позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч.